Пришел до час, когда услышал я Божий глаз, Склонив колени, полна лицо, Иисусом принят, Прощен отцом. Теперь я знаю, куда иду. Я жизнь отдал Иисусу Христу, Моя Отчизна до небеса, И перед смертью бессилен страх. Прощен Отцом, принят Христом, Духом святым запечатлен, Не войдет на небо тьмы греховная яд, всякий нечестивый будет брошен в ад. Прощен Отцом, принят Христом, Духом Святым запечатлен, прощен Отцом, принят Христом, Духом Святым запечатлен, призыв поверить. Даже если ты глух и нем, приходит вера от Божьих слов на крест Голгофы. Запечатлен, прощен Отцом, принят Христом, Духом Святым запечатлен.